Я должен быть успешным, я должен быть богатым, я должен все успевать, я должен учиться, я должен, я должен, я должен, я должен. Привет, НЛпер! В этом видео мы разберемся с тобой, как работать с убеждением должен. Ведь на самом деле это одно из самых сложных убеждений, но я в этом видео тебе дам 4 или даже 5 способов, как это убеждение расшевелить, расшатать и сделать его не актуальным во первых почему это важно смотри когда ты говоришь себе что ты что-то должен ты себе ставишь рамку и эта рамка заключается в том что если ты не соответствуешь этой рамке ты начинаешь себя уничтожать ну например я должен все успевать а что если я все не успеваю когда я имею о себе такое утверждение я должен все успевать, но на самом деле я не успеваю все, что я хочу. Я начинаю себя самобичевать. Я начинаю себя уничтожать. Каким образом? Если я должен все успевать, но я все не успеваю, значит я не успевака. Значит у меня проблемы с тайм-менеджментом и, и так далее. и так далее. Сейчас будем разбираться, как с этим всем делом быть и убеждения в стиле должен существуют в двух вариациях первое это я должен когда мы говорим о себе я должен быть успешным красивым богатым классным хорошим папой хорошим учеником успешным и так далее и так далее и так далее второй вид убеждений должен он касается других водитель автобуса должен быть внимательным девушка должна быть красивая спортсмен должен вести здоровый образ жизни и так далее и так далее и так далее в этом видео будем разбираться с первой категорией, которая направлена на себя итак первый способ как проработать убеждение должен в отношении себя первый он самый простой называется одношаговый рефрейминг например если у тебя есть убеждение должен ну допустим я должен все успевать давай уже будем разбираться на этом примере ты можешь сказать себе с какой стати я должен с какой стати должен вот это одношаговый рефрейминг конечно в других случаях я использую другое слово не с какой стати а с какого х я должен и здесь ты не найдешь себе рационального ответа поэтому записывай себе в свои заметки первый способ с какой стати я должен и попытайся найти адекватный ответ если ты его найдешь то окей продолжай верить в это убеждение но скорее всего ты его не найдешь второй способ проработать убеждение должен это использование мета модели языка например если у тебя есть убеждение я должен все успевать ты можешь задать себе сразу три вопроса первый вопрос кому я должен второй вопрос почему мнению я должен и третий вопрос что будет если я не буду все успевать и вот эти три вопроса тебе помогут расшатать расшевелить это убеждение ну давай попробуем еще на другом примере например убеждение: я должен заботиться о близких первый вопрос кому должен второй вопрос почему мнению я должен заботиться о близких и третий вопрос самый главный что будет, если я не буду заботиться о близких? Объясняю, в чем здесь фокус. Фокус здесь заключается в том, что если ты поставил себе рамку ⁇ я должен заботиться о близких ⁇ но ты не всегда заботишься о близких, ты начинаешь скатываться в самобичевание. Но если ты задаешь себе вопрос ⁇ что если я не буду заботиться о близких? ведь ты и так не всегда о них заботишься, ты таким образом приравниваешь свое текущее состояние, ведь ты и так не всегда заботишься о близких, к тому, что есть на самом деле. Бери на вооружение. Кстати, я тебе рекомендую выписать все свои убеждения должен на бумагу, для того, чтобы ты мог хорошенько поработать с этими мысленными конструкциями. Третий способ проработать убеждение «я должен». Давай возьмем на примере, я должен заботиться о близких. Возьмем это убеждение. Суть этой техники заключается в том, что ты должен перевести утверждение с уровня идентичности на уровень поведения. Сейчас постараюсь объяснить. Я надеюсь, что у тебя уже есть список твоих должен. Рассматриваем на примере ⁇ Я должен заботиться о близких ⁇ Выписываешь убеждение ⁇ Я должен заботиться о близких ⁇ Ставишь знак равенства и пишешь что ты о себе думаешь если ты не заботишься о близких например ты себе пишешь я незаботливый человек то есть я должен заботиться о близких а если я о близких не забочусь это равно я незаботливый человек когда ты говоришь о себе я незаботливый человек ты примеряешь на себя идентичность незаботливого человека это не хорошо и неплохо но что если следующий знак равно когда ты уже определил, что из первого убеждения я, не забо... я должен заботиться о близких. Если я не забочусь о близких, следовательно, я незаботливый человек. Ты переведешь это с уровня идентичности на уровень поведения. Не я незаботливый человек, а я иногда себя веду как незаботливый человек. И таким образом, из убеждения я должен заботиться о близких, мы переводим если я не забочусь о близких значит я незаботливый человек и из убеждения я незаботливый человек мы переводим на уровень поведения иногда я веду себя как незаботливый человек давай проработаем эту методику третью с еще одним убеждением я должен зарабатывать много денег ставишь знак равенства если я не зарабатываю много денег то я кто и у тебя придет ответ Допустим, я некомпетентный специалист. Берешь это утверждение, я некомпетентный специалист, оно находится на уровне идентичности, самоидентификации, и переводишь его на уровень поведения. Иногда я веду себя как некомпетентный специалист. Почему это важно перевести на уровень поведения? Потому что когда ты переводишь на уровень поведения свое убеждение, тебе лег легче с ним справляться. но согласись я должен зарабатывать много денег и иногда я себя веду как некомпетентный специалист это совершенно две разные конструкции с которыми легче справляться с которым с которой легче жить и четвертый последний способ в этом видео как можно работать с убеждением должен он называется перевести должен в хочу что нужно сделать в этом случае тебе нужно выписать Вообще вереницей, огромным списком, не знаю, 5, 6, 10, 20 убеждений, в которых присутствует слово «должен». Прям сейчас садись и выписывай, выписывай, выписывай. Я должен, вот я прям составил список, я должен обеспечивать семью, я должен быть хорошим другом, я должен быть гибким, я должен учиться быстрее, я должен уделять внимание жене, я должен убираться в квартире, я должен варить борщ ну и так далее и здесь будет очень много разных должен и когда у тебя есть этот список тебе нужно слово должен зачеркнуть и заменить на слово хочу и здесь очень важно не сделать это механически а когда ты заменил слово должен на слово хочу твоя задача обратить внимание на свои эмоции которые ты испытываешь во время этой замены рекомендую читать эти убеждения вслух допустим я должен обеспечивать семью зачеркиваешь слово должен ставишь слово хочу и читаешь вслух я хочу обеспечивать свою семью и здесь уже совершенно другой посыл ты уже совершенно по-другому относишься к этой всей ситуации или я должен варить борщ замени слово должен на слово хочу я хочу варить борщ. И тогда ты начинаешь относиться к этой задаче уже совершенно по-другому, просто подменяя должен на хочу. Вот это последнее упражнение, оно на самом деле очень мощное, очень ресурсное, если ты его проделаешь всерьез. Так, последнее упражнение заключается в том, что выписываешь списком все свои должен и меняешь слово должен на слово хочу одновременно испытывая те эмоции которые ты чувствуешь при этой перемене и у тебя будет складываться совершенно другая мысленная конструкция и ты не будешь уже себя так жестко ограничивать как я говорил в начале этого видео хотя на самом деле убеждения должен иногда могут играть и полезную роль в нашей жизни почему это так потому что любое убеждение которое у нас есть которое у нас сформировалось, это не обязательно какая-то навязанная конструкция чаще всего мы сами формируем свои убеждения и формируем мы их таким образом что в какой-то момент времени в какой-то момент жизни нам это было выгодно то есть в какой-то момент времени мне было выгодно говорить я должен варить борщ, или я должен убираться в квартире, или я должен заботиться о своей жене. В какой-то момент времени, если у меня такое убеждение есть, и я его нашел у себя, значит мне когда-то было выгодно иметь это убеждение. Но проходит время, и наши эти убеждения, долженствования начинают играть с нами злую шутку, потому что они не дают нам развиваться я желаю тебе успехов это была передача утренняя раскачка с тобой был юрий пузыревский обязательно поставь лайкосик подпишись на канал до скорых встреч пока пока